Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. У нас очередной ролик называется «Поймали группу». Ну и как вы думаете, какую группу мы тут поймали? Ну, понятно, что не сидите пока. Группа Клауса Ольбена летит по маршруту. Три пилота. Я попытаюсь их догнать. Посмотрите, как это красиво, когда планера летают группой. И как это выглядит. Я, конечно, тут в группе буду раздолбаем, который только всем мешает. Но с другой стороны зато можно поснимать красиво. Я сейчас за счет скорости немножечко просел. Ну сейчас зато достану нашего фотографа. Смотрите. Он нас фотографирует. Я сейчас поменяю с ним местами. Потому что... Он, может, меня сфотографирует. А я его поснимаю. Так, никому не мешаю? Никому. Ну и плюс сниму его на фоне озера, что ли. Там остальные двое впереди. Так, чуть разогонюсь. Тут вообще, друзья, очень тяжело. вот. Впереди Клауса еще один килот, Я не знаю, кто с ним в паре летит. А я вот подстраиваюсь к нашему фотографу. Оп. Я попробую выйти, относительно него вперед. Он точно меня будет притягиваться под аппаратом. Вот так. У него с этой стороны порточка, соответственно, скорее всего, попытается в меня попасть. Но его назад тяжело фотографировать, поэтому я чуть-чуть относительно у него вперед. Вперед выйду. Так, главное, чтобы никого не врезаться в такой конфигурации на дно отойду в сторону вот они красавцы когда еще так поснимаешь группу из планиров раньше давным-давно когда деревья были выше а трава зеленее я вот так летал за Клаусом в составе группы из пяти планиров то есть был Клауса еще пять. я был шестым замыкающим вот это конечно было фееричное зрелище Потому что было, ну, очень много в группе планировок. О, а тут еще какая-то деревяшка сверху болтается. Давайте. Попробую сейчас помедленнее. Они все доворачивают, куда-то будут уходить. Ой, как красиво они все сделали. Посмотрите, друзья, какая все-таки феерия. Развернулись все. Куда-то полетели. Оп, туда а полетели назад. Но зато какие кадры вам. На фоне горы Маргон. Куча планировок. ги ги ги -ге ги -ге ги гей Так, ну сама гора Маргон видите, тоже красивая, вся такая лесистая, скалистая, с красными скалами. А зачем они, интересно, вот туда так прыгают? Не знаю, буду догонять, друзья. Отстаюсь, отстаю я как, как двоечник. Сзади всех плетусь. Что же делать? Как же быть? Но ну, я выполняю задачу сразу же и снимаю. И вам что-то вещаю. Может я даже какой-нибудь бред несу, потому что у меня сейчас концентрация достаточно мощная идет. Да как же я никого догнать-то не могу. Нос в землю. И на таран. Слева выше планер. Оп. У вас зашли. Я их на развороте чуть, чуть подрезал. Вот они, красавцы. Давайте еще разочек. Тяжело, конечно, одновременно снимать, пилотировать у склона. И... Так, у меня сейчас за счет скорости они же всех. Но если я потяну ручку на себя, смотрите, раз. Я, соответственно, выскакиваю повыше. И вот могу вам уже близко всех взять. Совсем. Мне кажется, все и летают специально для того, чтобы посниматься. У меня еще работает хвостовая камера, да, я, честно говоря, даже не, уму не предложу, какой ракурс правильный выбрать. Ну, типа вот так подвернуть хвост, но ну, тут уж врезаться можно. А я... я сменю немножечко. А Галс, А? А где третий? Сзади у нас на хвосте висит. Так. Четвертый а это деревянный планер СК 13 Красавчик. Вот к нему Клаус сейчас и летит. Видимо, все в набор станут. Оп, смотрим, станут, не станут. Деревяшка классная, висела. Но здесь по большому счету можно вдоль склона шпарить дальше. Чем, наверное, ребята и воспользуются. Сейчас я опять догоню нашего коллегу. Клаус планирует направо разворачиваться. Все, в такой ситуации я скорость. И подстраиваюсь тоже в дубу разворота. Но ну, как тебе вид невероятный? Андрей был? Я, я некомфортно сочистю, когда я третьего не вижу. Ну третий сзади на хвосте, а там они все очень умные. Как ты его Слушай, ну, во-первых, у нас фарм есть. У нас у меня радар, друзья, который показывает всех. Вот. Поэтому. Ничего страшного, я опять меняю немножечко. Гаус, скорее всего, сейчас будет бросок через озеро на следующую горку, которая называется Дормьюз. Эта гора называется Маргон, на которой мы были. Скорее всего, Клаус пойдет на Дормьюз. А вот и третий, вот третий сбоку. Красавчик. О, как он меня позирует, друзья, вы посмотрите. Лучший просто, просто лучший. Ага просто фантастика можно назвать это небесный вальс наверное видео потому что планера, которые вот так вот вальсируют я не очень цель понимаю, что, мы сдел... что они делают какой у них дальше план, но в любом случае получилось красиво разгоняюсь, чтобы догнать Оп. сейчас все сверху опять подвернули на склон я так понимаю, что вдоль пойдут в сторону по вот этой долине в сторону аэродрома барселонет сейчас подкрадемся сначала к одному планеру оп каждый же хочет стать звездой вот смотрите, друзья так переднего не смотрю этого смотрю как он пропалает рядышком Оп, этого сняли. Теперь следующий. Видите, я оператором работаю в этой группе полосатых купальников. Догоняем следующего. Да, все идут в сторону Барселонета. Сейчас, друзья, покажу вам. Может, у нас пошла такая пьянка. Аэродром Барселонета. О. Красавчик. А? Невероятно. Ну и давайте догоним самого Клауса. Когда, ж, когда можно будет с учителем так рядышком пошуршать. Как меня, друзья, гонял в свое время Клаус. Мы летали парой и фотографировались вместе. Есть куча съемок по этому поводу. Может быть, даже я... В этот ролик ставлю кусочек. Посмотрите, куда мы еще забрались. С Клаусом? Uh, fly in front of me. 45 Если вы его там видите, скажите.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 Я себе бы так не доверял. Но ну, поверьте, на канале есть видео полетов с Клаусом, где мы летаем совсем рядышком. И вот сейчас я аккуратненько раз начинаю вспухать. Так что Клауса ни в том случае не испугать. Это будет кощунство учителя обижать. Вот. Смотрите. Вот он, легенда мирового планетизма, Клаус Ольман. На своем плане Ан Антарес. У него Антарес... Электрический. Сегодня, кстати, взлетал он на нем. Взлет его тоже заснял. Друзья, взлет планера с электрическим моторчиком. Шумит винт, чтобы вы понимали, откуда шум. Но он такой легенький-легенький. что Получается, что достаточно сильно. Вот, боковой ветер. Видите, как крыло у Клауса пытается упасть. Оп, взлет. И все. А дальше он приземлится, будет летать, сейчас он наберет 600-700 метров высоты, заглушит моторчик, уберет это все в фюзеляж и будет весь день летать. А вечером приземлится, подключит себя к солнечной электростанции, зарядит батарейку и завтра опять полетит на солнечном свете. Вот такая красота. О, невероятно! хе друзья, какая везуха, какая пруха. Сережа, думал ли ты, а, что тебя так свезет сегодня? Сегодня вообще сказочный полет. Ну да, согласен, друзья, сегодня у Сергея первый день полетов и совершенно сказочный. У меня второй вылет, и у меня еще летает Рома. И Рома сегодня свой самый первый летный день, могу похвалить, просто летал как бог, ни разу не прикасавшись к планеру до этого. Буквально за каких-то жалких полчаса поймал основную идею управления планером, а это именно спокойствие, и летал как просто умничка. Так, а мы между тем пришли в долину Барселонетта. Опасность этой долины в том, что из нее вот здесь такое ущелье нехорошее, и если потерять высоту, то через это ущелье очень длинный долет до любого рабочего аэродрома. И по-хорошему нужно всегда или в Барселонетте садиться, приземляться, если высоты нет и не вздумать прорваться, если опять же высоты нет если высоты большой запас, можно из этой долины безопасно выйти что вот очень нужно знать что это так, ну что опять сближаемся то что я вам горы горы снимаю а тут вот как красиво будет поснимать планера на фоне плане гор вот он так, сейчас попробую я Увеличение включить чуть-чуть. Да, вот их двое даже идет. Клаус всех прижимает к скалам. Ну, соответственно, мы, наверное, сейчас прижмемся к скалам. Опять сделаю... Удали... Ну, не удаление, а максимальный широкий угол. Потому что так все, по крайней мере, попадают в кадр. Так. Я тут, получается, ниже всех. Ну, правильно, я тут ношусь, чтобы всех как... Все-то летят эффективно, а я, а я, как бедный родственник, сучу тут педалями, маха, машу ручкой или махаю. Как правильно по-русски? А? Машу. Там же какая разница? Какая разница, как машу, если махаю, да. Ну, смотри, мы действительно ниже всех. Да, Друзья, вот что вы скажете. Все закрутили, у всех есть поток. одни мы двоечники сейчас отстанем от гвардии, отставим. Вот так вот. Вот оно. Меньше надо было балаболить. Эх! Слушайте, действительно... Или все развернулись просто. Так. Назад полетели. Назад полетели. Ого-го-го-го-го. Нам тоже тоже назад, друзья, надо. Я не хочу один здесь оставаться. Хотя здесь сидели, знаю. Так, давайте вам пока все улетают. Хоть покажу. Порцелло это обещал показать. Ну, аэродром видно. друзья, не видно. Ну вот смотрите. Крыло показывает сейчас, вот туда вот, речка уходит из, из гор, вот, вот там, вот он там, а горы, которые напротив нас сейчас, вот в центре кадра у вас, в какой-то из этих гор влетел э, и то ли бой, то ли Аэробас с сумасшедшим пилотом, и в общем бах бах, бах или вот в эту гору, ну, короче какой-то из них, а вот кстати показался аэродром, все, вот он, может ли так и потерял ставить так где ставят? Видишь? Нет, не вижу. ай яй яй яй какой позор, друзья! А, вот они все. Да, так что не сидим, ты мы их потеряли. Они здесь, видимо, какой-нибудь поток искали. Ну мы, кстати, в каком-то потоке болтаемся. Я вижу, кстати, планера SK-13, который закрутил и встал в набор. Давайте отпущу стаю Клауса, потому что, наверное, я их я вызвал у них глубокую уже ненависть, потому что постоянно вокруг верчу, верчусь. И вот вам, смотрите, деревянный планер СК-13. Это вот этот справа, да? Да. Вот он, красавчик. Чёрти, какого года выпуска, прекрасно летает просто легендарный деревянный учебный планер. Очень мне нравится. И залазит он в такие места, в такую, извиняюсь за выражение, «Ж», куда точно Макар, чёрт, Теля... телят не гонял. О. Вот он вам. С обратной стреловидностью. Да, да, да, да, да. да, Это чтобы удобно было сидеть. Так. Перекладочка. Что он здесь делает? Пытается высоту набрать. Он может быть, друзья, с аэродрома Барселонета, а может быть с аэродрома Сан-Крипан. Это соседняя долина. Это долина Барселонета. А вот крыло показывает наскальник. За ним долина Бриансон. Ну, соответственно, в одной из этих долин обитает этот планер, скорее всего. Потому что Погода сегодня сильный ветер я бы далеко от аэродрома не отлетал группа наша наверное вон она выбралась вот они посмотрите над горой пока я тут с вами в -а поля вот он оп если мы в поток встанем в принципе мы догнать можем давайте попробуем закрыл на 4 перекинь эх улетают от нас улетают Улетает, улетают, посмотри, нет. Кружат там далее. Вон, друзья, посмотрите. Посмотрите, вот они вот они, вот мы. Да, улетели. Подождите нас. Да? Я думаю, я достаточно не снимал друзья. Ну вот, они, конечно, шикарно идут, над рельефом, красиво. Правильно, абсолютно грамотно. Вот облако растет. Мы идем на уровне рельефа, неграмотно, безграмотно. Но что же поделать. Зато мы идем очень красиво. Смотрите, как я могу прижать планер к скальнику и сделать вам финальный проход рядом со скальником. Как говорится, зато зато мы красиво летаем. <с> Максимально. Красота. Да, ну что ж, друзья. На этой оптимистичной ноте я попробую все-таки, ребят, догнать. Приложу сейчас все к этому усилию. Тут как раз хороший поток стоит. На среднителе у нас 2,5 метра в секунду уже. Крыло в центре восходящего потока. Вариометр поет свою легендарную песню. И мы медленно, но уверенно... Мы к свободе высоты, потому что высота это наше топливо. Количество высоты это то, что дает нам возможность свободно перемещаться в пространстве. Иногда немножечко шелить. Там планер или птичка? А, планер. Ой, как же хорошо. Куда улетели наши друзья? Скорее всего, они по гряде пошли к итальянской границе. Подозрение у меня есть такое. Ну и мы сейчас сходим. Посмотрим, как там в озере сердце после дождей не добавилось в водички. Пересохло мое любимое озеро. Озеро сердце. Прям реально воды не почти нету. Поэтому эм. засуха. Вон они ушли, я их вижу. В чем мы по высоте а, на, их, вижу, на... Да, да, на их спасибо. уровне. Ну хочешь, возьми ручку, прогуляйся вот таким курсом. Давай. На скорости 200, 180. Да. На, разгонись. Тебе сейчас должно полегчать, когда ты будешь пилотировать. До скорости 180 разгонись и чуть-чуть правее возьми. Отлично. Давай прогуляемся. Вы можете наблюдать, как облака Достаточно влево на 30 градусов. Облака достаточно энергично двигаются относительно вершины. Все они двигаются. Вы можете представить ветер текущий. Ветер текущий до 40 км в час дует. Это больше 10 метров в секунду. Парапланы сегодня не летают. Ну а планеру такая погода, просто немножечко нужно вводить коррекцию в этот полет и не более того. Сейчас таким курсом доходим до края склона, ага. оттуда развернемся и оттуда уже домой. Хорошо. У нас удаление от дома 70 километров. и Мы прилетаем на 100 метрах домой на домашний аэродром, то есть нам даже высоты добирать не нужно. Вот ребята подворачивают направо, тоже направо подворачивай. Вы видите, догнали группу, мы по крайней мере, отстающего догнали в группе. Направо плавно по дуге проворачивай и пойдем домой вот такая дуга скорость 150 сбрось скорость видите нам осталось примерно туда крыло показывает 68 километров до аэродрома родного так вот этот аэродром барселонетта с него летают планера с него летают на вертолете я учился летать у меня кстати часов 15 беликлен по прямой 15 часов налета на вертолете легком ранобот опять и там, кстати, сборочное производство этих вертолетов, мы обязательно к нему съездим на экскурсию, обязательно снимем ролик про него. Аэродром замечательный, длинная полоса, хороший клуб, классный, шикарный буксировщик. Я несколько раз сюда приземлялся так, ну просто в гости. Доворачиваю направо на 20 градусов и вот сейчас у тебя ровно курсный аэродром. Убирай крен, крен убирай, оп, вдоль склона на текущий момент. Все. Мы летим, у нас 54 метра мы привозим на аэродром. Но я думаю, что если Сережа будет грамотно лететь и дельфином набирать высоту потоков, которые находящимся находящимися впереди облаками, то нам не нужно будет даже ни в одну спираль вставать. Но ну, я думаю, Сергей все равно доволен. Доволен? Еще как? Еще как? О, это Самое главное. До новых встреч, грубо уважаемые любители лета гида спорта. До новых позитивных роликов. С большим приветом, с Геба. Let's <music> go.